Hola, boa но же вам уже nós vamos aprender o verbo ter. Все самые нужные и важные слова иностранных языков, как правило, являются нерегулярными. И сегодня я предлагаю вам изучить вместе со мной один из таких неправильных, но очень важных и нужных глаголов. Это глагол ter, иметь. Итак, поехали! Глагол ter, иметь, мы будем с вами использовать в речи в нескольких случаях. Первый, это когда мы хотим сказать о том, что у нас есть. У меня есть дом, у меня есть семья. Это не каза, это Нью ума а, Следующий случай, когда мы будем использовать этот же глагол иметь, а, это случай, когда мы говорим о нашем возрасте. Португальцы говорят иметь такой-то возраст. Ter алгума и дад иметь возраст. И следующая ситуация, в которой мы будем выражаться через глагол тер, это некоторое устойчивое выражение, обозначающее наше состояние. Но обо всем поподробнее. Итак, как же стригается глагол тер иметь. Эл ТЕНЬЮ Я имею. Например, этеню у маказа. У меня есть дом. Ту теньш. У тебя есть. Например, тебе 30 лет. Напоминаю о том, что португалы используют именно глагол тер, когда они говорят о возрасте. Если мы захотим спросить кого-либо о его возрасте, мы будем спрашивать или к-и тень в уважительной форме. Дословно это будет переводиться: какой возраст имеешь или какой возраст вы имеете? Эла, «эл» el, или Восе? Он, она или вы в уважительной форме? Тень. Например, «эл Тень фрию. Ему холодно. Это одно из тех самых устойчивых выражений с глаголом тер иметь. Нож, мы. Нож темуш. Нож темуш Мы имеем. Например, умгату нож um, um gato. У нас есть код. Elos или Elos. Elos tem. На письме это будет обозначаться следующим образом. Мы будем писать Е маленьким португальцам. В школе вначале объясняют, что это Е с крышей. Итак, мы будем писать Е с крышей, и читается это как двойное Е. То есть получается элштейн. «элштейн». Например, «элштейн фом». «Они голодны». И это, опять-таки, одно из тех самых выражений устойчивых с глаголом ter. Итак, я надеюсь, что вам понравился мой очередной урок. Сегодня мы с вами выучили, как спрягается и в каких случаях используется португальский глагол ter. Ciao, ciao, и чао, чао, и до новых